47-й – это агентство «Диана». Пока что новостей об отце Виторио нет, но у нас есть еще одна миссия для вас в Малайзии. В Куала-Лампур вы найдете штаб-квартиру очень талантливого хакера и эксперта по клиптологии Чарли Сиджана. Он сумел украсть очень ценную часть компьютерной программы. Она действует в качестве ключа подписи в военной программе, и до этих пор она является собственностью правительства Соединенных Штатов. С этой хитроумной частью программы в руках врага любая приближающаяся ракета будет определяться как американская. Таким образом, разумная система обороны от ракет будет бесполезной. Наш клиент хочет вернуть эту часть кода и убрать Чарли Сиджана и все записи этого кода. Он ведет свои дела под прикрытием компании с названием «Компьютерные системы Каниварс Инк-Н». Их сеть полностью закрыта и недоступна. Твоя цель – убить Чарли Сиджана и поместить небольшую защитную заглушку на главный сервер компьютерной системы Каниварс Инк. Это устройство позволит получить доступ к системам снаружи. Там повсюду охрана с рациями, закрытый контур надзора всех помещений и лифтов, детекторы металла и укрепленные стальные двери с электронными замками. Твоя цель находится во втором подвале. Продолжай оттуда прямым лифтом в главный офис Каниверса. Тебе нужно будет включить некоторые системы надзора рядом с лифтом. Единственная наша идентификация – это этот отснятый материал фильма Чарли. Это с его шестого дня рождения. Из того, что мы знаем, ты сможешь распознать его с помощью этого. Получи свое оборудование в ящике номер 137. Найди Чарли Сиджана в подвале, убей его и попади в канивары с прямым лифтом. Впечатляет. Нет времени наслаждаться видом. Моя работа ждет. Привет, очень жаль, вы не зарегистрированы для доступа... 47 седьмой это снова Диана, мы проверили вашу последнюю информацию, похоже, вы правы. Но сначала давайте приблизимся к назначению. Вы должны поместить защитную заглушку на главный сервер, расположенный в запертой комнате с кондиционированием воздуха. Таким образом наш клиент сможет получить доступ к системе и получить зашифрованную информацию. Единственный способ попасть в комнату это с помощью карточки ключа системного администратора. На этом этаже охранники патрулируют с постоянными интервалами. Часть персонала будет работать допоздна. Надеемся, что системный администратор тоже. Посмотри на карту, чтобы понять очертания этого этажа. Счастливого хакерства, 47-й. 47-й, это снова Диана. Мы проверили вашу последнюю информацию. 47-й говорит Клера, Дианы сейчас здесь нет, но я вижу, что устройство работает нормально. Теперь ты должен попасть на мост, чтобы попасть в другую башню для завершения этой миссии. Босс, начинается. Персонал валит. Ха, я знал, что я смогу вломиться в эту систему. Ой, кажется, код программы уже передался. Скажи, что? Где? Кому? Подожди, отслеживание. Похоже, что сервер в Индии. Пиздишь. Индия? Это уже происходит. Мудак, нет шанса, что сервер в Пенджабе. Да, как раз верно, в центре Пенджаба. Проклятие, обманутый собственным заказчиком. Они дали мне найти его, затем увели его прямо у меня из-под носа. Паршива твари. Он и эта дерьмовая сука. Седьмой это Диана. Свой человек сообщил нам, что твоя бонусная мишень на самом деле близнец Гуляка, обладающий страстью к дешевым женщинам и дорогому искусству. У него изобилие и того и другого, включая чрезвычайно редкую и ценную статую 16 века, так что охрана сильная. Я сейчас просто снаружи пентхауса, смотрю внутрь, похоже близнец там, и я продолжу как требуется. Ты абсолютно уверен, что это близнец Чарли? Да, определенно выглядит как он, несмотря на то, что ведет он себя по-другому. Пахалник! Сорок седьмой это Диана. Нам снова нужны твои услуги и на этот раз тебе придется доказать, что ты заслуживаешь свои деньги. Наш клиент потерял некоторый груз, который нужно вернуть любой ценой. Он был украден группой изменников, вооруженных до зубов. Груз спрятан где-то в пустыне. Эта миссия состоит из двух этапов. Сначала ты должен убить лейтенанта Ахмеда Сахира и забрать у него карту. Она покажет расположение груза. Он довольно слабый, у него есть кардиостимулятор, он дремлет каждый день после вечерних молитв. Так что это хорошее время убрать его без подозрений. Если сигнализация будет задействована, миссия будет провалена. Его хорошо охраняют и он за закрытыми дверьми, ключ которой есть только у его персональных проверенных телохранителей. Его квартира и квартиры телохранителей расположены в передней части дворца. Когда это будет сделано, ты должен будешь убить полковника Мухаммеда Амина и украсть у него ключ. Это важная часть груза. Позвони мне, когда покончишь с лейтенантом, и я дам тебе приблизительное местоположение полковника. На видео ты можешь видеть обе мишени. Это лейтенант заходит в дом. Я повторяю, убей лейтенанта без поднятия тревоги. Достань карту и позвони мне, чтобы получить дальнейшую информацию. Кажется, только один путь здесь. Если я незаметно приближусь, я хорошо смешаюсь, чтобы выполнить работу. Вероятно, несколько препятствий, которые придется убрать.